Всем привет, на связи Эльмир и в данном видео хочу показать, как я использую чат DPD нашумевший для описания карточки, для всей оптимизации карточки присаживайтесь поудобней, а я сейчас буду все показывать, приятного просмотра а, зайдем на ну, вот возьмем вот этот даже запрос футболки, мужские хлопок так, сейчас прогрузится так как мы вообще создаем карточку, да, ну, возьмем, вот, будем, не будем томить, затягивать видео, а вот, видим, что Селера продает на 19 миллионов, прогрузимся в эту карточку, Сейчас, секундочку, да, вот, зашли, мы видим, что более 100 тысяч раз купили футболку, что ворочка у Селя нормальная, как мы делаем, да, если мы, допустим, хотим создать такую же наподобие карточку, продавать футболки, соответственно, мы копируем артикул заходим в товары добавление карточки закидываем соответственно выдает нажимаем продолжить и вот практически все что уже как говорится селлер заполнил на 10 мажорейте показывает мы единственное, да, меняем если надо футболку если у нас кого-то там цвет, она еще добавляем описание, меняем бренд обязательно, потому что под своим желательно продавать. Вот что касается описания, да? Что мы делаем? Мы берем и копируем, допустим, вот буквально до суда, да? Можно больше. Заходим в чат DPD, пишем. А, сейчас секундочку. Напиши. Прошу прощения. Напиши. Напиши мне описание товара со словами и вставляем, нажимаем, ок, все, чат начал печатать, причем очень быстро, читаем, изучаем, что он пишет. Соответственно, не надо так копировать, надо сделать, вытащить все ключевики с карточки, и ключики у нас в основном это в характеристиках находится, это я вам показал сейчас вкратце. Мы вытаскиваем все ключи с характеристик, немного с описания, потому что, все, я повторюсь, все ключевые фразы, запросы, они идут в характеристики, которые вам сделают дополнительно, поместят ваш товар дополнительно в какие-то конкретные категории. Соответственно, мы читаем если нас устроило, копируем, если нет, то мы пишем продолжим, да, допустим, продолжим все, чат сейчас подумает, на чем он остановился и начнет печать, печатать еще текст далее, что мы делаем, вот, ну, он начал, да, вот, печатать дальше текст, мы копируем, соответственно, наше описание и закидываем его в Допустим, наш этот. Так, это мы удалим. Все. Описание у нас готово, уникальное. Повторюсь, да, что нужно это все все-таки делать с характеристик. В принципе, характеристики, когда вы скопировали артикул, они все здесь. Вот без кармана, высокий, мужской, без рисунка. Все это ключи. Даже Валберс сам показывает огонечками. Далее. После того, как мы сделали, заводим карточку, меняем фотографии, бренд, как я и повторился. В чем уникальность этого чата? Данный чат может напечатать вам как рефераты для учащихся там, доклады. Вот, повторюсь, для нас, как для селлеров, это, получается, описание карточки. Для блогеров, кто ведет блоги свои, там, вот я веду дзен, подписывайтесь, я здесь делаю свои эти статьи, запускаю их, о, извиняю, размещаю их на Дзене. Чего хорошо еще, можно можно даже в этом чате написать книгу, потому что есть еще нейросеть, которая делает по вашим запросам фотографии. Так что можно сделать в, в книгу, напечатать вместе с фотографией. Сейчас нейросеть шагнула вперед. Даже Илон Маск рекламирует этот чат. А, ребят, повторюсь, да, что я занимаюсь выкупом товара из 16, 8, ну, с Китая. все 1688, Али Алибаба. Подписывайтесь на мои телеграммы. Логистика 1688. Там я публикую, соответственно, уникальные и выгодные товары с ссылками на ВБ и ссылками на, на поставщика. Помогаю также с привозом этого товара, брендированием этого товара. Мы открыли фулфильм в Ванчжоу, соответственно, к вам приезжает, приезжает товар уже весь промаркирован. Всем приятного вечера, дня, кто в какое время смотрит. Подписывайтесь. Всем пока. Да, хочу дополнить, что когда вы обращаетесь к нам, мы не просто вам выкупаем, соответственно, мы ведем беседу с китайскими поставщиками. Вот как вы видите, все чаты, все запросы наших клиентов. Мы выбиваем хорошую цену, стараемся выторговать хорошие условия. Поэтому подписывайтесь, рада сотрудничеству. Всем всех благ. До свидания.